На тебя смотрю с улыбкой, взгляд не отрывая. Моя дочка, моя рыбка, взрослая такая. Удивительно, как быстро годы пролетели, И промчалась юность вихрем, скрывшись за метелью. Оставайся милой, нежной, доченька родная, Пусть в душе цветут черешни, Бед живи, не зная. Льется жизнь пусть, Звонкой песней, Радость окрыляет. Лет счастливых, интересных, Множество желаю. Путь к тому, к чему стремишься, Будет пусть недлинным. Пусть хранит тебя Всевышний, Будь судьбой любима. Пусть прожит тобой миг каждый, Будет с наслаждением. И любовь придет однажды. Дочка, с днем рождения!